размораживаемся, начинаем запускаться по новой. У него 18 магазинов и он сработал плюс в апреле. Это самое благоприятное время для роста. Они начинали понимать, что работает, что не работает. Выключи телевизор и пойми, что в принципе ты зарабатываешь день. А, привет, меня зовут Николай Ившин. В этом выпуске мы поговорим о коронавирусе, как он повлиял на предпринимателей. Расскажу про случае жизни предпринимателей, с которыми я работаю. Но прежде чем смотреть этот выпуск, ставь лайк этому видео, подпишись на мой канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Поехали! Итак, когда начались ограничительные меры, когда начали скрывать границы между областями, когда начали сгущаться там тучи, что нельзя работать, нельзя выходить на работу, ко мне начало поступать очень много обращений от моих постоянных клиентов, Коля, что делать, Там кого увольнять, кого нанимать. В общем, дня 3-4 была жесткая паника, что люди вообще не понимали, что делать. Я им говорил, что окей, давайте возьмем паузу день, два, три, да, там пока никого не будем увольнять, да, посмотрим, как будет развиваться события». И в общем, это помогло. Через какой-то время, транспортные компании поехали, клиенты начали принимать грузы, отправлять грузы, то есть все стало нормально. А рестораны начали работать на вынос, они начали доставлять еду курьерской службой. Дальше развивались события следующим образом. А, люди, которые сидели дома, да, они начали выходить в онлайн, они начинали а, делать обучающие курсы, они начинали использовать маркетплейсы, такие как Озон, Валберес и другие сервисы. Начали выставлять туда свои товары и там продавать. У меня есть один случай из практиков, когда офлайн-магазин, который находится в торговых точках, у него 18 магазинов, и он сработал плюс в апреле, когда в принципе все было закрыто за счет Инстаграма и за счет Валберса. Следующий мой пример яркий, это Сергей Лепин, у него студия косметологии в Москве, она тоже закрылась, да, естественно, никаких там процедур он не проводил, и он начал э, учить да, там, людей, как ухаживать за собой дома, как нужно там, развиваться профессионалом в этом деле, чтобы они отточились свои навыки, пока сидят дома. Дальше, когда я с ним разговаривал, он говорит, ну, слушай, Коля, стало меньше понтов, стало меньше неэффективных трат, которые я просто выкидывал на ветер. И я называю эту ситуацию, когда люди стали более в реальности, они начинали понимать, что работает, что не работает, что куда нужно вкладывать деньги, куда не нужно вкладывать деньги, от чего можно отказаться. И еще один очень важный момент, когда, например, у нас есть какой-то бизнес, через него проходит трафик, и в этот момент бизнес, ну, раздувается. Он нанимает сотрудников, новые площадки новые там маркетинговый канал используют но когда трафик падает бизнес сужается и вот эту схему ощутили многие предприниматели на себе когда у них бизнес заморозился и вот сейчас его надо размораживать и сейчас многие предприниматели не понимают а что будет дальше что будет еще что нибудь но я вам говорю ловить момент когда бизнес нужно заморозить обратно нанять персонал обратно пустить трафик обратно посадить отдел продаж обратно начинать закрывать клиентов да, на там на договора Потому что ничего не вечно, да, все рождается, развивается, умирает. То же самое с вашим бизнесом, то же самое с вашим коронавирусом. Поэтому, друзья, размораживаемся, начинаем запускаться по новой. Еще обнаружился такой феномен, когда у нас открылись масти людей, масти наших поставщиков, масти наших клиентов масти наших арендаторов, которые с разных сторон. Арендаторы, да, которые, например, говорят, окей, мы идем на встречу, там, сокращаем, например, арендную плату вдвое, или на апрель месяц, когда были самые жесткие меры да, предприняты. мы вообще плату не возьмем. Были такие арендаторы, которые говорили, нам нужно 100% от вас денег, и это с учетом того, что человек только что вкинулся в ремонт, только что открылся, и он все эти месяца платил полную аренду, как ни в чем не бывало. Дальше есть поставщики и клиенты, поставщики, которые мораживают отгрузки клиенты которые не платят деньги и на самом деле они могут платить деньги в принципе у них все нормально но они этого не делают потому что у них есть алиби прикрыться в общем чем-то извне да сейчас это коронавирус раньше у них были плохие дороги правительство там все что в россии денег не заработает еще чем то есть таким людям добавился повод и они по сути показали свое лицо еще более жестко дальше что было с моими клиентами которым мы ведем финансово-управленческий учет которым мы сводим показатели баланса при были там ДДС, сделок в общем, полную структуру, которую я показывал вам в прошлых роликах. Паника, которая рушилась с телевизора на предпринимателя, то что мы там закрываем регионы, у нас там выступал президент, у нас там а, замораживались поставки, рушились об управленческий учет, в котором было видно, что месяц все равно идет в прибыль, что поставки идут, что клиенты покупают товар, что в принципе прибыльная компания, кассового разрыва не наблюдается. И мне говорят, Николай, а точно ли все будет хорошо? Я говорю, смотри свой управленческий учет, выключите ли и пойми, что в принципе ты зарабатываешь деньги, кассовый разрыв тебе не грозит и в принципе ты можешь развиваться. И были у меня такие компании, это транспортные компании, которые в период вот этой всей жести, они наращивали покупку тралов, то есть они купили тралы в этот период, когда было все там прям жестко жестко, жестко. Кто-то скажет, ну слушайте, в кризис развиваться, ну что вы с ума сошли? Если в стране кризис или где-то там кризис, или по телевизору кризис, но кризиса нет в вашем управленческом учете, это самое благоприятное время для роста. Ну и да, из клиентов, кто там думал или еще что-то там надеялся внедрить финансовый учет, когда были у него там, допустим, все хорошо, условно там в кавычках, они стали больше обращаться, в мир финансов идет все больше и больше предпринимателей, потому что понимают, если ты владеешь цифрами, ты владеешь своим бизнесом, ты можешь с помощью своего бизнеса делать еще больше прибыли. Также мир никуда не делся, да, у нас есть предприниматели, которые идут в мир финансов из состояния там кассового разрыва, кассового дефицита, ну, в общем полной жести также есть люди которые идут масштабироваться которые идут за больше прибыль которые открывают там новые филиалы покупают новые машины там травы открывают новые офиса новые направления с моей точки зрения что нужно развиваться от бонусов да когда у вас там допустим ноль для кого-то ноль это священная да, штука балансовая ноль и вы наращиваете постоянно свои активы прибыль захватываете все больше новые территории просчитываете новые гипотезы на финмоделях и зарабатываете все больше и больше и больше прибыли есть у меня также знакомый строитель он мне часто говорит слушай николай я считаю что в кассовый разрыв там в кассовый дефицит в минусовую прибыль должен сработать каждый предприниматель то есть это очень типа хорошая школа это очень хороший там Учитель, да, жизненный, когда у тебя состояние нехватки денег, и ты там что-то делаешь через нервную боль, решаешь ситуацию, и вот ты вроде такой красавчик, и из этого там делаешь мудрее. Ситуаций таких я не наблюдал. Человек, который попадает в кассовые разрывы, делает это периодически с героическим лицом, выходит из ситуации. Об этом я тоже, кстати, рассказывал в прошлых роликах. Но есть молодое там, условно, поколение предпринимателей, кто сейчас заходит в бизнес, считает финансовую модель, сразу внедряет в управленческий учет. Я им задаю вопрос, как ты думаешь, тебе нужно попадать в кассовый разрыв и в минусовую прибыль, чтобы там типа стать сильнее или бодрее? Он говорит, зачем мне это нужно? Ну как бы смысл так работать, если я могу с помощью инструментов сразу работать нормально и в принципе выстроить систему так, чтобы она работала в прибыли больше актив. На это мой друг-строитель, естественно, такой пожимает плечами, улыбается. Ну, понятное дело, сказать ему нечего. Естественно, я против коронавируса, естественно, я против плохих дорог, естественно, я против там, плохих управленцев в правительстве или в каких-то государственных структурах. Также я за то, чтобы человек мог на цифрах, на управленческом учете, на финномодели управлять своей жизнью, своим бизнесом более эффективно, ну, насколько максимально это возможно. Ведь мы живем не в вечность, да, у нас цикл жизни наш ограниченный, и хотелось бы побольше побольше всего успеть. Если ты понимаешь, что тебе не хватает финансов да, за на мой телеграм-канал там у меня есть dds файл шаблон который ты можешь получить бесплатно есть финмодель там бесплатная ты можешь туда заполнить свои показатели на этих файлах есть видео инструкции. также есть платные наши инструменты шаблоны фин модель про курс по личным финансам курс там по входу мир финансах. мы оставим это все под видео в общем начиная втягиваться в мир финансах в управление финансов в расчет финансах. обязательно поставь лайк этому видео подпишись на мой канал ставь колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски Ведь с каждым лайком я становлюсь все более счастливый и я понимаю что ты начал втягиваться в мир финансов а сейчас переходи на мой канал смотри актуальные выпуски про управление финансами